Приветствую вас на сайте Системы Свобода В этом видео вы узнаете, как вы сможете зарабатывать до 4000 рублей в день, просто размещая специальные ссылки По готовому алгоритму без создания сайтов, воронок продаж или размещения видео Вы будете зарабатывать на специальной ссылке в витрине И вот как выглядит весь процесс заработка Генерируйте ссылку в витрину на специальном сервисе Размещайте ссылку по готовым алгоритмам на другом сервисе Ссылка витрина начинает генерировать вам доход. Масштабируйте процесс и увеличивайте ваш заработок. Система Свобода проста в освоении и не требует сложных технических навыков. И подходит для новичков, студентов, пенсионеров и всех тех, кто ищет дополнительный заработок в интернете. Вы можете начать зарабатывать по системе без дополнительных вложений. Вам нужно просто повторить все действия из уроков и запустить систему. Для работы по системе. Вам понадобится от 1 до 2 часов в день. Давайте посмотрим, какие результаты принесла система. Сейчас я вам покажу статистику пополнения моего Kiwi кошелька. Выбираю период с 1 июля по 2 августа. И вот, как вы видите, доход составил 97 607 рублей. Это средний доход. Если работать несколько дней в неделю... Первый доход по системе можно получить уже через пару дней после запуска. Вы можете работать с любого устройства. Вам будет оказана всесторонняя поддержка и помощь с всей системы лично от меня. Всю подробную информацию по системе вы можете узнать под этим видео. Жду вас в своей системе и давайте вместе начнем зарабатывать.